Служение, Служение свидетельства. на Ваших свидетельствах, где Каждый из вас может выйти и. и... Рассказать о чудных делах да Господних. Дела на Господа. В вашей живот сегодня у нас дорогие гости мы все для бога дорогие, за я думаю что очень важное свидетельство обаче, я сейчас скажу много важного свидетельства, приехали наши уже старые друзья, которые практически каждый год к нам приезжают И гости. Кто почти всякая година не идет на гости. Из далекой Ирландии. От э, далекой Ирландии. Из Дублина. От Дублина. Это пастор дублинская церковь. Пастор на дублинская эта церковь. А, я зову Петр. Асгуналичам Петр. Хотя у него другое имя. Вы притячие имя другое имя? я боюсь произнести. Кое-то. Мне страх даю произнести неправильно. Страх, да неправильно. <laughs> а ну, потому что оно литовское. Зачем твои литовскую? Ну фамилию я, я хорошо помню. По фамилии этому добрее добре я помню Тауткус. Петр Тауткус. Петр, Тауткус. Раньше он был лидером. Приди, был лидера, группа, на, литовск, одна Рон, группа Ронда, Ролда. Она была довольно известная. известна. И короткое свидетельство, и свидетельство. О том, что будучи на пике славы. То, были на пике славы Петр Тауткус. Петр Тауткус ну, находясь в депрессии, Намеряки, в потерял смысл жизни, смысл на и он живота, жил в одном отеле и живял в один отель. Если я что-то неправильно говорю, поправьте меня. <laughs> и он решил покончить жизнь самоубийством. И, и сбросился с четвертого этажа. И этаж, Упал на позвоночник. Си, и поломал позвоночник. И, гробнаха, и в принципе умер. И Приехала скорая помощь и, помощь. и срочно увезли его в больницу. Его закарали его в а, привезли реанимационные меры. Реанимационные мерки. И а, Петр находился какое-то время в коме, в коматозном и состоянии. Время с в кома, и там, будучи в коме. И, и в кома, к нему пришел сам Господь Иисус Христос. Иисус Христос. То есть этот человек лично знаком с Иисусом. Лично Иисус Христос. Через какое-то время Бог его исцелил. какое-то время Петр не мог ходить, он был парализован. И Бог его поднял на донги. Для того чтобы он ездил по всему миру. цели Чтобы прославлять святое имя. имя. Ну так как это бывший лидер и музыкальная группа могу сказать, что Бог ему дал потрясающий голос, могу доказать, что мой дал невероятный глаз и вся его семья сегодня прославляет Бога, на музыкальных инструментах на мы с Наташей были в гостях, и с бях на гости, каждый день участвовали в репетиции дети играют на дети разных музыкальных инструментах различных Мария играет на, Мария на синтезатор, Ли играет на бас-гитаре, на Рафаэль и сегодня будет играть на нас, на ударных. на барабане за нас. И сам петр и хорошо играет на соло гитаре. -гитаре. добрее играет Свейли на И сегодня они буду служить нам. И днешче не служат. Я хочу сказать, что для нашей чести, для нашей церкви это большая искам честь. Искам да докажет, что за нашу церковь твоя гуляма честь. Давайте мы прославим нашего Господа. Нека прославим нашего Господа. За таких людей. Я, я хочу сказать что про Елену, супругу Петра. Да за Елена, что Петер, это довольно мощный евангелист. мощный евангелист. В ней есть дар евангелизма. В ней дар и она по всему миру евангелизирует и сегодня. Евангелизирует и сегодня Антон также будет служить нам. И слышно, не я думаю, после нее будет легко выйти тоже и тоже рассказать о да да чуде Давайте мы поприветствуем и. Домашнюю церковь. Нека поздравим домашнюю церковь. И домашнее прославление. И, и пастора церкви. И на церкви, и не, и не домашней церкви и тоже. Да. И в Дублине церковь для литовцев. церковь для литовцев. Для англоговорящих. англоговорящих для англоговорящих. русскоговорящих. русскоговорящих. <laughs> ну то есть такая же интернациональная церковь, как С и у нас. Церковь, церковь, Давайте мы приветствуем семью поздравим Тоткус.